Боншух Здравствуйте, друзья! С этим блюдом знакомы, наверное, все. Но как же это вкусно! Давайте в самый разгар сезона кабачков освежим в памяти вкуснейшую кабачковую запеканку с куриным фаршем. Для фарша я беру мясо с куриных бедрышек, пропускаю его через мясорубку, Приправляю фарш с сухим чесноком, солью, черным и красным молотым перцем. Вымешиваю однородную массу. Когда с фаршем покончено, можно заняться кабачками. Натираю их на крупной терке, присаливаю и оставляю их пускать сок. Тертую морковь и лучок пассирую на растительном масле. Можно их оставить и сырыми, это зависит от ваших предпочтений. Из зелени мне больше всего в такой запеканке нравится укроп. Отжимаю кабачки от сока, буду смешивать все заготовки. Фарш, пассированные овощи, яйца и укроп довожу до однородного состояния. Перекладываю форму для духовки. Все разравниваю. Затягиваю запеканку сметаной и отправляю в духовку на 40 минут при температуре 180 градусов. После этого посыпаю сыром и допекаться минут на 10. Все, вкуснятина готова. Нежная, сочная, сытная запеканка. Очень вкусна еще и в холодном виде. Но как после этого не полюбить кабачки? Пробуйте, готовьте, а я вам говорю. Бон аппети и абьянтул.